Так, всем привет дорогие друзья давно не виделись давно видео не выходило на канале потому что очень много стало скопилось дело работа вы ну, сами понимаете вот сегодня у нас небольшое такое видео о перепилятах. Вот. Сколько нам уже, я не знаю. Привет, Привет. помаши папе ручкой. Привет, да, все. Ай-яй-яй. Вот. Сегодня какое число у нас, да? Ой, тринадцатое. Так, сегодня у нас, ребята, тринадцатое октября. Вот. Сами посчитайте, с того промежутка времени, сколько прошло времени, и столько вот нашим перепелятам. Перепелята чувствуют себя хорошо, больше никто ничего не умирал. Две да, штучки да, всего да. за все время, как мы их поселили. Ну, во время перевозки они, видать, подзамерзли. Только трое, погибло, а, трое больше... Тоже. В общем, было 50, стало 47. 47 штук, да. Да, и все перенесли хорошо. Да. Отогрелись, наелись, напились. Вон, да. теркати больше, больше не стали. Сейчас писали. я вам покажу. Да, сейчас в планах еще съездить, э, ну в этом же ролике будет, мы съездим еще за перепелятами, и, и за, яйцо. за яйцом перепелиным, короче, и ну, хотим вы сами вывести опускайте. перепелят, съездим женщины в деревню, купим там 100 яиц и заложим в, в, этот, в инкубатор. Все это будет в этом видео чуть дальше. Вот такие они уже, ребята. Шустики. Лампочка обычная, это красная, а ну, это сами перепиляты. Он как уплетает. Вот схемичал, ребята, такой регулятор. Короче, кру крутишь и свет лампочки то тускнеет. Ну я сам регулирую так. Ну и датчик сейчас стоит с этой стороны температуры. Тут еще не доделал ничего еще, чтобы кур не высыпался. Всё, Хотя уже он на полу целый путь. Ну, куры доедят. У нас же еще куры. Вот. вот такой вот датчик с Алиэкспресса. Я что-то не помню, сколько он стоит, но что-то недорого. Они его вон уже фигарят. Какой петух? А, сейчас я покажу наших еще петухов. Вот он стоит. Привет. Вот он петух, ребят. Напишите в комментариях. Кто за породы, кто знает, вот такой петушок у нас. Видите, какие ребята, а там уже курица сидит, не знаю, видно вам, один хвост только с ней торчит. Вот, вот ребята, мамаша, и вот её, видите, кто вылупился, она высидела сама. Смотрите, какие уже большие, как сама мама стала. 4 штуки Почему четыре? Где пятый? Куда-то пятый пропал Ладно Будем искать Может туда дальше убежал Это, ребята, то, что осталось от петуха Маленький такой А вот, ребята, все пять оказывается я папа мама ага. вот это папа мама а, эти дети там побежали три сама высадила висидела а вот у нас вот это ребята что за порода подскажите пожалуйста вот с таким хохолком и как их определить кто там петух кто нет. Кус. кушает они у тебя да, да. Ну, хочет кушать. Хочет? А, да. Вот, мы еще Вот, съем кушать. А -а -а. Кушают? Да. Ты любишь, да, птичек кормить? Да. У -у -у. Помощник, Видишь? да? Да, съем кормить. Еще не съедет. Еще. Два больни еще. Семь и съем. У нас уже осень, ребята, осень в самом разгаре. Ну еще тепло, пока может без кутки, поэтому походить там навоз, не обращайте внимания, на заднем плане привезли навоз, на грядки. Вот. интересно кто хочет тоже яйца купить могу телефончик да скинуть на хозяйку она продаст сейчас темно просто ночью мы приехали жена тут лоточки забыли короче ну не успели купить все в попухах по-быстрому красавец Смотрите, ребята, еще какие. А вот это что за порода? Да? Голошень. да. Красавец какой. Ой! Посередине вот какой там сидит. Себас. Петька. Петя. Сегодня а -а -а. тоже одно. А -а -а -а. Поют. А, это вот не вот это. Вот родители. О, какие красавицы. И не Ага. А Вот -а уже ярусы. Ага нравится. Сейчас я ухожу. Ухожу. Давай, давай, давай, Как сколько ему сейчас? Месяц девятый четверг здесь. А это что за порода? Это мама у них альпийская, давай, давай, а папа куши, куши, у них полунулийский Ага Кушай, кушай, кушай отвлекайся. Лиза, Лиза Ты передумала? Дядя страшный Лиза, давай, Лиза. Наелась, но я им побольше сделала на ночь Сейка. Ой, ты, мой, ты, маленькая Здорово Здорово Привет Где у там Жанка? Мне понравилось, когда ты сказала, я на такси подъезжаю Здорово Хватит, да? Рожек, Хватит нет тебя, да? Рожек нет у Я подрежу тогда. Хорош. Хорош. Хорош. Так, ребятушки, ну вот мы приехали домой. Сейчас собираем инкубатор. Вот. Ссылочка на продавца, которого купили мы яйца перепелиные. Там не только перепелиные, там вы сами видели. На камере много чем женщина занимается. Ссылочка будет под роликом, ну, номер телефона, то есть а не ссылочка. И вот мы и купили яйца по 6 рублей. Короче, одно лицо стоит, Вот. Сейчас мы пока короче сделаем инкубатор, и ведем, как говорится, в рабочее состояние. Долго он у нас валялся уже без дела. Считай сколько, год, наверное, прошел. Или полгода. Когда мы там последний раз инкубировали, ребят. Инкубация Вот, наверное. наверное, да? Вот. И решили, короче, сами сейчас заинкубировать. Попробовать. Во-первых, это будет дешевле, во-вторых, вам уже видео. Получится у нас или нет, ребята. Напишите в комментариях так малой заливает воды хватит. сейчас в это деление еще в это деление кипятка заливаешь а, что? давай давай еще на кружку заново в камеру смотри все говорю в камере, что я не заложник. Решили. Заново да, место... ну, все. Всем привет. всем привет. Всем привет. Решили за того, чтобы перепелок взять однодневных, решили взять яичками. Чтобы заложить в инкубатор. Сейчас мы их будем протирать. Чем протираешь? Салфеткой. Обычной. Они вроде бы чистенькие. Ага. Пусть пока катаются. Потом они уже будем... Покажу Покажи хоть одно яичко-то. Мам, можно М -м -м. Ну что, Костику доверим тоже протирать яйца? Возьми ну, вот салфеточки видишь, тоже. Видишь, опять. какие они? И аккуратненько только. Возьми салфетки. Дай маму ему салфетку. Иди там возьми. С той стороны и Смотри, чтоб не трещин не было, ничего. Да, видишь, как оно одно. Треснуто. Сейчас, короче, ребята, все яйца уложим. Выставим температуру. Вот, температуру сделаем и 37,8 вот Влажность где-то будет у нас от 55 до 75 на первом этапе. вот Подробнее про инкубацию. Подробнее про инкубацию перепелок. Короче, это вот заходите, мои перепела. Там есть прям канал Мои Перепела. И там инкубация, и что только нету, короче, ребят. Хороший канал. Да, хороший каналчик. И много оттуда почерпнул. Вот. Заходите, ребята, туда и подписывайтесь на этот канал. и ну Кто занимается, кому интересно. Ну, мы продолжаем. Ну, такое прям хур. Аж прям я только прочерла. оно ага. хрустит. Да. Сейчас ты поснимаешь. Так, в общем, пока сейчас все сделаем и включимся, ребят. Кто это к нам пришел? Федя. Федя. А что, Федя будет помогать маме Всё, с папой? Трещинка, посмотри. Вот, одна трещинка. Да. Трещинку откладывай. Вот. Ну да, не вот надо такое. Ну, вот. Что такое? не И даже кушать нельзя. Только смотри, не сломай, Федя. Я хочу кушать, но они Вот такое яичко. Ходи, аккуратнее. Аккуратнее только. Иди-ка нам. Одно яичко с трещинкой попалось. Покажи. Мы его продегустируем, да? Вот, длинное. Длинное. Длинное, да? Да. Трещинка А уже вторую эту. Смотри, смотри. Федька тоже помогает. Аккуратно, аккуратно. Вот, протирай, протирай. Вот. Как много грязи. Как много грязи, да. Очень много, так через попу. Что, Федь, помогаешь? Ну-ка, покажись, пап. Ну-ка, посмотри на меня. Смотри, что это такое. Что там такое? Ой-ой-ой. Смотри. Равки ставьте. Куриные. Рявки. Сделала. Сделала. Сделала. Лайки, лайки, лайки. Лайки, лайки. Давай. Вот, так, вот сюда, вот сюда. Там... Федь! Замолчи. Да, чего не ты? Лучше куриные, либо гусиные. И да? посчитала все. Здесь же. Офигеть. Очень. Много. Как много, да? Много, да? Да. <смех> Две Я уложила все, вымыла. Остальное дело за мужем. <смех> вот пять яиц. Вот такие вот женщины. Шесть яиц, а значит 102. Так, обладала. у нас 96 яиц, ребята, сейчас заложено. А и... так было бы 105? Да. Давай пробуем, сейчас продегустирует, Костя хочет попробовать сырое яйцо, ну, что яйцо, это такое, да, получится вкусно. или нет. Стукаем, оп, стол, вот так вынимаем, вкусненько. что вкусняшка была, посолим, главное чтобы не переборщить, вот. Приятного аппетита. Ну как? Вкусно. Что там? Все? А, Ох ты ж гадина, желток не вышел. <соспит> <соспит> Пусто. Угу. Так, ладненько, ребята, все, ставим, короче, в инкубатор. Заканчиваем <соспит> на этом... Видео, ребята, наше встретимся. Не знаю даже когда. Ну, наверное, на улупление точно встретимся, что буду снимать. Это 29-е Да, где-то 29 числа будет это все. Вот ждем первый лед рыбалки, рыбалки, рыбалки. Хочу рыбалку, ребята. Жерлицы, щука. Поедем за щукой. Все, давайте, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки если хотите подписывайтесь на канал не хотите не подписывайтесь всем до скорой встречи